Ну что, всем привет! Сейчас ждем, пока все подключатся. Сразу извиняюсь за свой голос. Сегодня немного Всем привет! Меня зовут Карина Ганисламова. Мы ждем, пока подключатся наши спортсмены. Пока напишите, с какого вы города. Давайте познакомимся немного, посмотрим, у кого какая погода, какое настроение. Присоединяйтесь к нам. Привет, всем привет! Итак, напомню, что мы находимся в онлайн-спортзале Декатлон. Казань, привет! Как у вас погода? Привет, привет, привет! Буквально еще минуту Бузулук, привет! Не стесняйтесь, пишите ваши города, потому что комментарии... Владивосток тоже привет! Пишите сейчас свои комментарии, потому что мы их потом отключим и будем просто заниматься. Дубну привет, Краснодар привет, Казань. Я вижу, что Казань самая активная, да? <соединяя> Отличная погода. Но мы находимся дома, Екатеринбург, солнце. Сейчас я нахожусь в Уфе. В Уфе тоже очень радостная погода. Но еще раз напомню, мы находимся дома, поэтому настройтесь на хорошую тренировку. Давайте познакомимся. Меня зовут Карина Ганисламова. Я из Уфы, я являюсь инструктором групповых программ и персональным тренером в фитнес-клубе «Пушкин». Что мы будем делать сегодня? А, так как у нас несколько форматов в день проходит, да, чаще всего это йога, Ярославль тоже привет, привет Уфа, присоединяйтесь к занятиям. Так, сейчас я отключаю комментарии, вы еще буквально вот минуту можете написать свои города, но потом мы сразу начнем заниматься. Еще раз, сегодня мы с вами занимаемся силовым форматом, это значит, что мы постараемся привести наши мышцы в тонус, а в частности, это нижняя часть нашего тела. Акцент сделаем на ягодичные мышцы, на мышцы ног и мышцы кора. То есть это сам, та самая часть, которая сейчас у многих на карантине просто жаждет движению. Да? Не забывайте подписываться на аккаунт Декатлон Россия, смотреть прямые эфиры и быть всегда в тунусе. Сегодняшняя тренировка у нас пройдет в формате 30-40 минут. Мы работаем сегодня без обуви. То есть для того, чтобы прокатать для начала стопу, размять наши ноги. Приготовьте небольшой мяч. Если есть теннисный, его можете тоже взять. Если есть какой-то мяч возможно, для игры с животными что-то пожестче, для того, чтобы прокатать наши мышцы и подготовить к тренировке. Я покажу свой вариант. <coughs> У меня вот такой черный он с небольшими такой рифленый мяч. Брала тоже в декатлоне, в декатлоне и это вариант для того, чтобы расслабиться, либо, наоборот, разогреть наши стопы. Следующий момент. Нам понадобятся гантели. У меня здесь по 3 килограмма, вы можете взять любой удобный для вас вес. Если будут двойки, тоже хороший формат. Если нет гантели, вы можете взять что-то по типу резинок. Ну, либо сами резинки, да, такие соединенные. Итак, всем хорошей тренировки. Мы с вами сейчас начинаем. Приготовьте ваше хорошее настроение. 30 минут. Сила, боди лоу, нижняя наша часть тела. Давайте начнем. Отключая комментарии, чтобы нам ничего просто не мешало. Давайте для начала сейчас встанем стоп на ширине таза. Развернитесь немного в сторону, положите мяч перед собой. Разместите стопу по центру и надавите немножко на мяч. Мы с вами прокатываемся вот такими легкими движениями а, вперед-назад самое важное здесь вы не просто расслабленно стопу прокатываете ногу вперед-назад а именно вдавливаете тем самым а, ногу глубже то есть мы уходим в более глубокий слой наших мышц не так что мы просто прокатали и расслабились мы сейчас разогреваемся максимально мечом надавливаем траекторию движения от среднего пальца до пятки движение вверх вниз Постарайтесь поискать яркие точки, яркие акценты, если есть такие моменты, ну такое, знаете, чувство дискомфорта. Вы можете делать паузу, надавить немного, немного надавить и покрутите из стороны в сторону, словно мы с вами вдавливаем гвоздь. Ага. Хорошо, проскальзываем в вправо-влево. Если есть такое ощущение болевое, старайтесь его продышать. То есть вы вновь прокатываете Внутренний свод стопы от большого пальца до пятки. Это движение хорошо прорабатывает нашу стопу, подготавливает к любой статике, то есть к любому опорному движению, когда мы будем делать что-то на стойных на ногах. А у нас, поверьте, хороший вариант на баланс. Сегодня у нас будет 3-4 упражнения, которые я покажу, разберу вместе с вами и уверена, что вы прочувствуете ягодицы, если ее до сих пор не чувствовали. Внешний свод стопы. Угу. Последний повтор. Если мяч укатывается, вы вновь его просто подбираете обратно, ставите стопу от мизинцы до пятки, движение вверх-вниз. Хорошо, сделайте паузу, перейдите к другой ноге. <coughs> Мы вновь размещаем ногу по центру стопы, прокатываем вновь стопу вперед и назад. Движение мягкое. Вот этот мяч у меня более жесткий. Как вариант вы можете взять теннисный мяч. Он... Подходит и пожилым людям. Да? Если вам тяжело стоять на двух ногах, держитесь за стену, держитесь за соседа, за своего мужа, ребенка. Держите себя в руках. Снова по центру. Если есть яркие точки, сделали паузу, прокрутили в влево угу. Это вариант разминки. Нам не всегда нужно скакать, прыгать, учащать наше сердцебиение. Вы можете и начать с таких упражнений, которые подготовят вас к балансу. Хорошо. Движение по центру перемещается на внутренний свод стопы. От большого пальца до пятки движение вперед-назад. И от мизинца до пятки. Это вообще желательно проделывать в медленном темпе. Но сейчас мы делаем разогрев. Поэтому сильнее надавили, прокатали вперед-назад. Угу. Угу. Еще два раза. Последний повтор. Сделайте паузу. Хорошо. Если вдруг влеча не оказалось, вы можете прокрутить стопой вправо-влево, подняться на носок, пятку, и таким образом тоже разогреть стопы. Тоже хороший вариант. Сейчас поставьте стопу пошире плеч и сделайте небольшой выпад. Левая рукой оттянется к правой стопе и снова вверх. Выдох-вдох. Проследите за тем, чтобы ваш таз выталкивался назад. То есть колено не выходит за носок. Обращаю внимание, не совсем правильный вариант, когда вы будете делать акцент сюда. Да? Мы работаем вот таким образом. Вдох, посмотреть наверх, выдох, вниз. Тоже разогрев, как вариант, хороший вдох, также выдох. Два повторения у вас. Еще один. Сделайте паузу, переместитесь на другую ногу. Потянитесь ладонью к носочку, к носку, вернее, левой ноги, И на выдохе вытяните руку вверх. Вдох. Выдох наверх, вдох, выдох наверх. Все время при этом держите спину ровно, живот максимально сильный у вас. Еще 4 повторения, молодцы, еще два раза, еще один раз, хорошо. Стопы вновь шире таза и сделайте перекат. Ладони уже будут на бедре, Толкаете таз еще ниже. Сделаем небольшую паузу по центру, опуститься вниз. И теперь перемещаемся только одной стопе, потянуться два раза в центр, только второй стопе, длинные ноги, колени толкайте назад, вдох, выдох, вдох, выдох. Два повторения. Держите спину ровно, живот максимально сильный. Еще один. Угу. Круглой спиной поднимаемся вверх. И можем приступать к первому нашему упражнению. Сейчас. Вариант первый. Если нет гантелей, вы держите руки, соединяете в ладоши вот таким образом и делаете. То есть такое сопротивление и фиксируете живот. надавить, Сокращаем живот. Фух. Это ваша точка. У кого есть гантели, вы берете гантель с двух сторон, обхватываете ее вот таким образом, разворачиваетесь корпусом, правую ногу корпусом к телефону, да, боком. Правую ногу вытолкните вперед, левую опустите назад на носок. У нас такая сплит-позиция. На вдохе опуститесь вниз, сплит-приседание. И на выдохе развернитесь в сторону, не теряя баланс. Затем поднимайтесь, толкайтесь пяткой. Обращая внимание, вы не выталкиваете таз, колено вперед. Вы толкаете себя вниз, держите мышцы живота, плечи на одной линии и поднимайтесь. Мы делаем все то же самое, только в темпе, чуть быстрее. 12 повторений. Дыхание, выдох, все время на сопротивлении. Живот сокращаем. Ягодица находится в натянутом состоянии. До щелчка подниматься не нужно, то есть вы не выталкиваете колено. А оставляете чуть его в натянутом состоянии. Выдох. Продолжайте давить руками в ганты. У нас осталось еще восемь повторений. Еще 7. Выдох. Еще 6. Молодцы. Руки можно также опустить возле живота. Продолжаем. Еще пять повторений. 4 счета. Самое важное здесь не поднимать одно плечо. Вы поворачиваетесь грудью и плечами в одну сторону. Три раза повтор. Я уверена, ягодицы уже говорят спасибо. Еще два раза. Последний повтор. Отдыхаем. Соедините стопы вместе. Отряхните колени. И возьмите вторую гантель в руки. Если она есть. Две гантели в руках. Ставим перед собой. Покажу боком, чтобы не было потом вопросов, да, по поводу техники. Мы с вами скользим вдоль ног. Колени чуть согнуть. Я двигаюсь вниз и также медленно поднимаюсь вверх. Ягодицы все время натянуты. Вдох, выдох. Обращаю внимание, спина у меня прямая, не круглая. Я вытягиваю за макушкой вперед. Тяну себя в параллели с полом. Мертвая тяга. Все время двигаемся по коленям. Это ваш ориентир. Выталкивайте таз назад. Выдох вперед. Продолжаем все так же. Отлично. Еще пять повторений. Еще четыре. У нас это промежуточное движение. Поэтому здесь акцентироваться мы не будем. У нас еще один повтор с другой ноги, да, с предприседания. Два раза повтор. Не торопитесь. Если не нужно, выталкивать таз. Вы фиксируетесь на ягодице. Еще один раз. Молодцы. Одну гантель положите. И вытолкните левую ногу вперед. У нас спирит позиция. Две руки обнимают гантель. Либо, я уже говорила, вы можете совместить ладони, сжимать, фиксировать живот. Держать баланс и разворачиваться. Можно одновременно. Можно сначала опуститься, как вариант, и додавить сюда. Давайте возвращаемся к этому. Да? Первая точка внизу. Раз. Выдох сюда. Если есть гантель, это идеально. Вы можете прорабатывать все то же самое. У вниз осталось 10 повторений. Чуть быстрее выдох. Угу, держим баланс. Можно сразу уходить вниз. Сразу делать скручивание. Но это более сложный вариант. Потому что здесь важно не выталкивать колено вперед. Смотри ошибку. Да? Вот еще ошибка хорошая. Сразу будет здесь Поэтому колено угол 90. Толкаем назад. 8 счетов. Еще 7. Еще 6. Пять повторений. Еще 4. Еще 3. Еще 2. Последний повтор. Вдох берем две гантели в руки. И смотри, что мы поменяем. Мы сейчас вытолкнем правую ногу назад, чтобы вот сюда. Правая нога сзади, сплит, позиция, и продолжаем вновь толкать себя вниз. Опора на пятку мы додавливаем, ягодицы назад. Посмотри сбоку. Вниз иду вдоль колен, и поднимаюсь. Важно здесь не падать, держать мышцы живота, мышцы спины в напряжении. Продолжаем, еще пять еще четыре. Если вы уверены в себе, вы поднимаете стопу вверх. Вдох и также выдох. Продолжаем, держать баланс. Двигаемся вниз. Поднимаем ногу, Ягодите в напряжении. Два повтора. Еще один. Молодцы, поменяйте ногу, то же самое с другой стороны. Отдыхать вам сегодня не дам. Вы хорошо потянетесь, я думаю, на следующем прямом эфире. А, насколько я помню, там йога или стрейч. Поэтому сейчас хорошо поработаем, потом отдохнем. Круг плечами назад, живот фиксируем. Ваша нога правая впереди, левая позади, сплет позиция. Опускаемся вниз, толкаем таз назад, скользим вдоль колена. Вдох и также выдох. Повторите 4 раза. И затем попробуйте приподнять стопу вверх. Еще два, еще один, поднимите ногу вверх, пять счетов. По ощущениям всегда будет дисбаланс, то есть какая-то нога у вас более послужная, какая-то не совсем. Если есть вопросы с травмой стопы, с травмой ног, вы можете сделать предыдущий вариант, когда бы на полу, имейте в виду. Чтобы не болела поясница, фиксируйте живот чуть сильнее. Последний счет. Вдох и также выдох. Молодцы. Мы завершаем это упражнение. Если вам мало, вы всегда можете добавлять количество повторений чуть больше. Либо добавлять вес. Поэтому выбирайте оптимальный вариант для себя. Пейте воду. И мы продолжаем. Следующее упражнение. Мы ставим стопы шире плеч. Заполните руки вместе. Сейчас, как будто мы держим меч в руке, выталкиваем колено и поднимаем вверх. Выдох. Обращаем внимание сбоку. Я делаю выпад в сторону. Раз. Отталкиваю таз назад. Выдох. Фух. Выдох. Важно здесь вновь работать от пятки. толкаетесь пяткой. Заполняем движение. И я немножко поменяю. Смотри. Мы тянемся к левой стопе. С правой стороны руки. Раз. И на два приподнимаем баланс. Выдох. Фух. Прямая спина. Прямая правая нога. Продолжаем. Еще десять. Еще девять. Еще восемь. Еще семь. Держи, держи, держи, держи. Еще пять. Четыре. Еще три. Два повторения. Последний. Поменяйте ногу. Круг плечами назад. Немножко расслабить плечи. И вновь соедините две ладони вместе. Вытяните руки вверх. Небольшим круговым движением влево. Мы толкаем себя вниз. Таз отталкиваем максимально назад. Раз. И на два пока подъем. Выдох. Мы словно мечом срубаем что-то такое. Кто что воображает, Мышцы придумать сами себе персонажа. Срубаем вирус. Выдох. Еще три раза. Еще два. Еще один повтор. Теперь попробуйте оттолкнуться и поднять ногу вверх. Выдох. Выдох. Все так же семь повторений, еще шесть, пять счетов, еще четыре, еще три, еще два, последний счет, отдыхаем, молодцы. Вновь опираемся колени, сделаем вдох-выдох, еще один раз. Мы с вами аккуратно переходим вниз на коврик. Смотри, стопы вместе, вместе, чуть ближе, да, до таза, мы опускаемся вниз, колено-колено, переходим на четвереньки. Ладони будут под плечом, под бедро и колено, между ними мы фиксируем сейчас гантель. Либо второй вариант, вы надеваете резинку по середине бедра, по центру бедра. Даю вам минуту, чтобы подготовиться, пока послушай, что мы будем делать. Основной акцент перейдет сейчас на бицепс бедра и ягодичную мышцу, большая ягодичная. Поэтому делайте движение небольшой амплитуды, не нужно толкать и махать ногой вверх, все время толкая бедро. Вы держите живот в напряжении, у вас прямая спина, фиксируете мышцы живота, мышцы пора в целом и работаете от ягодицы. Мы опускаемся на колени. Теперь представляете, что между вами две стены. Возле вас, да? Вы между двух стен. Мы толкаем пятку вверх. Амплитуда небольшая, не нужно толкаться вверх. Но вес на самом деле вас, вам не даст. Если вы делаете все правильно, вес вам не даст поднять ногу выше таза. Выдох и также вдох. Вот сейчас у меня хорошо, я чувствую ягодичную мышцу, большую ягодичную. Бицепс бедра. Мы продолжаем толкать потолок от себя, но при этом не разворачивая таз. То есть я не толкаю себя туда. Я все время держу живот напряжение. У нас осталось еще 10 повторов. Еще 9. Смотри, важно здесь еще. Держать руки прямо. Сейчас 7. Сейчас 6. 5 счетов. Сейчас 4. Еще 3. Отдыхать не будем. Последний счет. Добавь здесь. И попробуем поднять в сторону отведения бедра. Выдох в сторону. Держим живот напряжение. прогиб убираем в поясничном отделе позвоночника. Держите 10 секунд. Еще 9, еще 8, еще 7, 6 счетов, 5, еще 4, 5, 3, 2, последний счет. Отдыхаем, убираем гантель в сторону, оттолкните таз на пятки, немножко растянуть ягодицу. Круглую спину поднимитесь и поменяйте бедро. То же самое, стоим на четвереньки, под колено фиксируйте гантель, 2 или три килограмма, либо надеваете резинку. Да? Выбираете любой способ для себя, удобный, две ладони под плечом. Мы с вами фиксируемся. Живот напряжение и выталкиваем пятку вверх. Выдох. Взгляд направьте в пол, вытяните шею, потому что шея это продолжение позвоночника. Вот здесь важно бедром не толкать себя из стороны в сторону, а почувствовать именно ягодичную мышцу. Как у вас начинает просто гореть ягодицы, если вы делаете все правильно. У вас осталось 7 повторений. Амплитуда движения небольшая, еще 6 еще пять. Держите гантель. Четыре. Еще три. Еще два. Последний счет. Один. Отведение в сторону. Десять секунд. Девять. Восемь. Еще семь. Еще шесть. Пять счетов. Четыре. Еще три. Еще два. Последний счет. Один. Отдыхаем. Молодцы. Ну что, гантели убираем в сторону. У нас остается последнее упражнение на сегодня. Напоминаю, мы работаем на нижнюю часть нашего тела. Акцент на ягодицы и на ноги. Вы всегда можете делать чуть больше повторений. Выбирать вес, выбирать амортизаторы да, по натяжению. Поэтому все индивидуально выбирайте оптимальный вариант для себя. Сейчас мы размещаемся на спине. Садитесь на ягодицы спиной опускаемся вниз для упражнения нам сейчас понадобятся гантели мы расположим их в области таза угу. аккуратно спускаемся так, сейчас сходу угу. итак мы сами располагаемся Стоп на ширине таза Круглая спины опуститесь вниз зафиксируйте ногу на пятки ну, поднимаемся, ягодичный мост и фиксируем ноги. Выдох и также вдох. Сделайте 10 повторений, потом я поменяю движение. Еще 8. <coughs> еще 7. 6 счетов. Еще 5. Еще 4. Живут в Сильный центр у вас. Еще два раза. Угу, последний. Сделайте паузу. Приподнимите одну гантель вверх. Таким образом. Затем ногу опустите на пятку, вторую в потолок. Мы будем поднимать одну ногу вверх и выталкивать в потолок. Мы продолжаем также работать тазом в параллели с потолком и с полом. То есть не одно бедро поднимаем, а полностью напрягается бицепс бедра и большая ягодичная. Еще три, счет два, последний счет. Поменяйте ногу, то же самое, другая нога. Пятку в потолок, толкаемся второй от пола. Выдох и также вдох. Еще 8 счетов. Еще 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний. Есть, отдыхаем. Мягко поднимите себя вверх. Ну что, как у вас дела? Как в самочувствии? Добавим еще кое-что, да? Поставьте сердечки, нажмите на сердечки, если вам этого мало, вы можете еще больше. Если вы действительно хотите кое-что еще интересное, мы можем сейчас добавить упражнение. Отлично. Смотри, мышцы живота. Мы с вами фиксируемся на коленях. Фиксируемся на коленях. И представляем, что мы сами удерживаем некую плоскость да, на спине. Например, что-то тяжелое. Две вазы между лопаток и между тазом. в области таза. На вдохе поднимите правую руку левую ногу. Вдох. И также держим баланс мышцами живота. Фиксируем живот сильней. Угу. Высоко не поднимаемся. Живот закрыть. Живот закрыть. Держи, держи, держи линию. Отлично. Пауза. Теперь приподнимитесь на полупальцы. Полупальцы. Держим планку. Опускаем ноги назад. Раз. И на два. Не касаясь пола коленями, мы двигаемся то вперед, то назад. Угу. Держим баланс. Прямая спина. Живот зафиксирован. Остается 15 счетов. Чуть быстрее. Темп. Но самое главное, контролируйте центр. Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, последний счет. Есть. Отдыхаем. Постяните прямую мышцы живота. Раскройтесь в грудном отделе. И подтяните подбородок к грудине. Оттолкните таз назад. Круглой спиной тянемся на пятки. Выдох. Мягко поднимаемся. Ну что. Буквально 3-4 минуты на стричинг. Правую ногу сейчас делаем выпад вперед. Левую ногу назад. Вытяните, посидеть здесь. Угу. Можно развернуть корпус, потянуться в сторону. Выталкивайте таз вниз. Угол 90 градусов в колени. Хорошо. Обхватите ладони в разные стороны. И пятую подтяните к тазу. Угу. Потянуться здесь. Мы растягиваем годичную мышцу. Подзвешно-поясничную мышцу. Опуститесь вниз, расслабьте шею, руки, плечи, голову. Немного подышать здесь. Раскрытый грудной отдел. Прямая спина. Глубокий вдох. Выдох. Четыре повтора. Еще три. Еще два. Мягко подъем. Мы сами разворачиваемся на другое бедро. сначала сделаем выпад. уже левой ногой. Выдохнем таз вниз. Здесь можно опереться на бедро рукой и вытолкнуть себя немного в сторону. Растягиваем вновь подвздошную поясничную мышцу, выпрямляем спину, макушка тянется к небу. Хорошо, делайте паузу, разворот. Колено согните левой ноги и перенесите его с тела уже на пятку. Опора на локти, опуститесь голову вниз, расслабьте шею, вытяните себя вперед за макушку. Сделайте глубокий вдох-выдох. Мы почувствуем сейчас натяжение в левом бедре. Внешнюю поверхность бедра. Плюс средняя годичная мышца растягивается здесь. Отлично, последний. Разворачиваемся. Вытягиваем ноги перед собой. Потрясем коленями. Угу. Согнуть ноги в коленях. Обрубляйте спину. Вдох. На выдохе раскройте грудном отделе. Еще раз вдох. Еще раз вдох. Вытянитесь за руками вверх. Расслабьте плечи. Перейдите сейчас на колени. Угу. Вытяните ладони перед собой. Аккуратно опора на пятки. И мягко-мягко поднимитесь вверх. Расслабьте грудном отделе. Расслабьте плечи. Сделайте глубокий вдох наверх. И также выдох. Еще раз Вдох. Все устало, соберите в ладони, выплесните в пол, выдох. Похлопайте себе и друг другу. На сегодня это все. Большое всем спасибо. Напомню. Сейчас, секунду. Напомню, у нас сегодня было занятие Body Low. Мы с вами поработали над нижней частью нашего тела. В частности, ягодичные мышцы, мышцы ног, мышцы кора. Поэтому, если вы делали все правильно, и слушали мои команды, я уверена, что вы прочувствовали именно то, что нужно. Если нет, то пишите в директ, подписывайтесь э, в инстаграме. Мой аккаунт также указан в Поэтому я всегда отвечу на ваши вопросы. Приходите на онлайн-тренировки и, конечно же, в спортзал онлайн Декатлон. Сегодня, кстати, мы с вами занимались э, э, на коврике и с помощью гантель как раз-таки это фирмы Декатлон. Я очень рада, что есть такая возможность для тренеров и для любого человека заниматься тем, что есть сейчас у нас. Поэтому не отчаивайтесь, будьте всегда в тонусе. Большое всем спасибо еще раз. И до новых встреч. Следующее наше занятие пройдет в пятницу в 4 дня по Москве. И также в воскресенье в 4 дня по Москве. Поэтому это время себе как-то отметить галочкой в календаре, повесить на холодильник что у меня тренировка. Все, прямой эфир будет сохранен. Welcome на занятия. Еще раз всем спасибо. Пока-пока.